Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео я расскажу про новую интересную монетку. Называется Catacoin. Прикольное название. В общем, что у нас по проекту? Я взял специально сайт, сразу привел. Пускай оно некорректно совсем переводится. Но тем не менее, в принципе, так будет попроще. В общем, здесь у нас идет получается постмайнинг и мастерноды. То есть здесь сами мы ее не помайним. Что интересно, здесь они как реализовали мастерноды, то есть <coughs> с каждым разом надо будет на мастерноду все больше и больше монет, то есть у них своя специфическая настройка самого проекта идет, в зависимости от того, сколько людей сидит в проекте, скажем так, на мастернодах, тем больше начинается, скажем, стоимость самой мастерноды и параллельно с этим курс все время как бы будет стабильно более-менее держаться. Не будет жестких дампов, в принципе, поэтому монет не должны сливать. Но, опять же, иногда это будет увеличиться. Но, как по моему мнению, всего есть предел, но, по крайней мере, пока проект развивается, раскручивается, это будет актуально. Как будет, допустим, через год, я не знаю. Но, опять же, год ждать для нас это не актуально, поэтому пока высокий рой, можно сейчас и на этом, скажем так, выплывать вверх. В общем, что у нас по самому проекту. Сначала у них было 2000 монет на мастерноду. Сейчас я вам чуть позже покажу. Там уже 2400. И разделяется как. 70 нода, 30 пост. Довольно-таки нормально поделили. Как бы и мастерноды хорошо получают. И постмани тоже хорошо получают. Как видите, после определенного количества мастернод. Потом увеличивается стоимость самого мастернода, То есть, я имею в виду стоимость не в плане денег, а в плане количества монет. И какой у них рой был на старте, и в зависимости от того, сколько там сейчас, допустим, есть мастеров в сети, рой, конечно, немного падает, но все равно сейчас держится на хорошем уровне. И здесь идет небольшой примайн, как бы для, скажем так, своего развития и заработка они оставили. 400 тысяч монет это от общего количества монет это очень маленький процент. Общий объем, как видите, 42 миллиона монет. Но тем не менее, как бы, это не все монеты, которые у них есть. Я знаю вот, везде на всех проектах. Конечно же, держат для себя ноды. На самом деле монет там, скажем так, у руководства в кармане лежит больше. Ну, как бы для публики делается определенное количество. Ну, в общем, не об этом. Так что, как видите, все себе немного больше в карман откладывают. Ладно, с этим пока мы проехали, по дорожной карте, как бы все, что они обещали, все не выполнили, дальше они начинают, а, точнее, скоро у них начнется листинг еще по биржам, вот там уже будет интереснее намного, посмотрим, какие биржи они потом залетят и как потом у них будет с курсом. Но я думаю, сложно, скажем, с хорошо продуманной монетой сливать потом курс когда высокий рой, то есть на нее будет спрос, люди будут покупать мастерноды, каждому разу мастерноды будет увеличиваться количество монет, и я не думаю, что курс сильно потом возможно как-то просядет. Мне кажется, с этим только курс будет подниматься, то есть как бы прочитали монету хорошо. У них же, как видите, приложение сделает на iOS и на Android, ну, за этим пока мы особо так наблюдать не будем, нам сейчас интересно как быстренько взять заработать на этом и куда потом девать эти монеты. Можем сейчас посмотреть Рой. У них здесь на сайте есть, скажем так, табличка. Смотря сколько в сети Мастернот, столько и у вас будет процент идти. Соответственно, чем больше Мастернот, тем меньше процент. Те, которые зашли на этот проект в самом начале, сейчас просто купаются в бабле, могу сказать, сказать честно. Также, ну как бы, проект появился не так уж и давно, ну и не так уж прям рано там, то есть не пару дней назад. Но, как видим по сайту там, сейчас вам дальше покажу, трек сделан качественно. Это не то, что делает, как говорится, за две минуты. В принципе у них здесь все сделано хорошо. Так что табличку потом можете на сайте посмотреть, как бы сейчас полностью рассчитывать рассчитывать не будем, как она будет дальше падать рой. И увеличится количество мастернод. Но, тем не менее, сейчас еще зайти можно. И можно еще неплохо, скажем так, накрутить монет. Ладно. Дальше зайдем на мастернод онлайн. В данный момент стоимость, монет почти 2.80. 46 мастернод. Хотя, вот, вот только при записи было 45 мастернод. То есть, люди покупают. Хотя и цена, блин, как видите, 6600 это, грубо говоря, отдай биток за мастерноду. Но, тем не менее, видите, курс вырос. Более-менее, мне кажется, он сейчас стабилизируется. И будет все нормально. Но, не знаю, либо сейчас заходить на эту на мастерноду, либо потом будет просто мастернод больше. Там, допустим, когда будет 60 мастернод, здесь уже будет не 400 монет, здесь уже будет, там не знаю, около 3000 монет на мастерноду. И тем самым все равно цена как бы особо колебаться здесь не будет. плюс минус она должна остаться такой же. Но, опять же, в зависимости от курса еще биткоина, там, ну, много разных факторов. Пока на этом мы останавливаться и углубляться не будем. Залетим мы на форум. На форуме у нас здесь, видите, опубликовано 24 числа. То есть, как бы, не так уж и давно, но сделано все красиво. Ну, людей тему прочитала много. Дискорд у них раскручен довольно-таки неплохо, там тоже много людей. В принципе, как бы, годный проект. Люди к нему присматриваются, покупают мастерноды. Не знаю, я, наверное, себе на ноду, конечно, позволить не смогу прикупить, так как она стоит один биток, для меня это слишком большие деньги. Но, тем не менее, можно на пост немного монет прикупить и отложить. Посмотреть, как она будет посить, сколько монет насобирается собирается и как пойдет дальше по курсу. Так что я вам тоже советую, конечно, у кого есть бабки... Могут и ноду покупать, но тем не менее, блин. Со старту можно хотя бы просто постмайнинг попробовать. Но да конечно намного круче будет. Ну как говорится, каждый смотрит по своему карману. Ладно, зайдем мы сейчас на биржу. Видите, никакой старт был, да, со старта кто-то монеты слил, те, которые были раз, раздавались там, я не знаю там за что там за баунти, аэрдропы. Кто-то монеты свои посливал. И потом остались те люди, держатели мастерноты, у которых, скажем так, в на кошельке пост там, скажем, стакает себе еще. Тем не менее, курс потихонечку растет. Немного здесь, правда, просел. Опять же, наверное, кто-то зашел, еще подслил. Ну, мне кажется, он сейчас стабилизируется. И потом в дальнейшем он будет еще расти вверх. Да, цена, конечно, у, них, у этих монет не маленькая. Но на пост, я думаю, прикупить там пару сотен монет, в принципе, реально. Посмотри, как она будет. Прилетать и наблюдать за проектом. Как видите, объемы здесь хорошие. В принципе, на 2 биткоина за сутки. Как бы сутки еще не окончены. Ну плюс-минус. Думаю, где-то половиной битка до трех будет сейчас пока доходить. Так что, в принципе, проект живой, появился недавно, можно наблюдать, можно пробовать. Лично мое мнение для начала лучше купить немного монет и поставить на получается на стейк, чтобы она стакалась. А там уже, как говорил, каждый смотрит по своему карману. Ладно, мужики, если у вас будут какие-то вопросы по данному проекту, пишите в комментариях. Надеюсь, поддержите лайком, подписочкой на канал. Скоро будет еще больше видосиков. но ну, а пока у меня на этом все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.